Всем привет, друзья, в этом видео я вам покажу более 30 прострелов на карте крепость и несколько интересных позиций, которые помогут вам побеждать, играя как на паблике, так и на КВ. Возможно, некоторые из них вы прекрасно знаете, но есть такие, которые знают единицы. Собственно, с них мы и начнем. Как вы думаете, со скольки позиций можно убивать врага, находящегося в башне? К примеру, это можно сделать с моста, но кроме этого есть еще как минимум 4 позиции. К примеру, сделать это можно, подойдя к углу дома и простреливая таким вот образом. Либо, встав рядом с сеном, простреливать в эту щель. Как ни странно, башню можно прострелить прямо отсюда, достаточно просто стрельнуть в прыжке. А если это у вас не получается, как вариант, можно встать на забор и уже с него убивать врага, который находится в башне. А теперь давайте посчитаем, со скольки точек можно прострелить мост. К примеру, сделать это можно стоя у стенки и стреляя прямо через сетку. Или же встав за сломанный ящик, через все эти щели легко забирать врага, находящегося на мосту. При этом враг вас даже не увидит. Также можно встать за бочками и простреливать центральное окно. Если понемногу отходить назад от этих ящиков и чекать мост, можно убивать врага, который, к примеру, будет смотреть арку. Причем отсюда можно прострелить оба окна. Но и это еще не все. С этого ящика тоже легко простреливается мост. А сейчас, наверное, самая интересная позиция. Как ни странно, но запрыгнуть можно и на эти коробки, и прямо с них убивать врага на мосту. Чтобы это сделать, прыгайте с этой стороны прямо на угол, а уже с покрышек на самый верх. И отсюда легко простреливайте мост. А теперь несколько прострелов, которые помогут вам убивать врагов на кодах или же за коробками рядом с ними. С той же позиции рядом с сеном легко найти этот прострел, с его помощью можно легко убивать снайпера на покрышках. А если спрятаться за этой бочкой, оставив буквально пиксель, можно прострелить врага, стоящего на кодах, прямо через подкат. Ту же самую позицию можно чекать, встав за эту коробку, но уже с другой стороны. А сейчас несколько прострелов от защиты. Находясь в башне, запрыгиваем на эту деревяшку, и нам открывается вид на обходку. Враг этого точно не будет ожидать. Находясь на кодах, встаем так, чтобы попасть в этот пиксель. Враг вас не видит, а вы его спокойно простреливаете. Либо используем такой прострел. Эта позиция называется на резине или же за покрышками. С нее легко встречать врага, бегущего по левой стороне, или же простреливать между коробками. Это прострел через двойные арки. С крыши таким образом простреливается подкат. Отсюда можно прострелить бочки. А прямо с окна можно достать и до сломанного трактора. А об этом простреле, я думаю, знают все. Мало кто знает, но если встать в угол к этому забору, то прямо через него можно прострелить врага, стоящего в кишке, при этом он вас даже не увидит. А чтобы запрыгнуть на бензовод, вставайте сначала на заборчик и уже с него запрыгивайте на капот. Ложитесь у самого края и встречайте врага, который будет вас обходить или нести коды запуска. А если вы уверены, что за той коробкой кто-то сидит, смело простреливайте прямо через нее. Надеюсь, после моих видео карта крепость станет чуточку популярнее и в быстрой игре ее можно будет легко находить. Если вам правда понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. А победителем в мини-конкурсе с прошлого видео становится Илья Краснощеков. с чем я тебя и поздравляю, отпишись мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз.